Здравствуйте, психологи канала Немиркин. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы поблагодарить вас за любовь и поддержку, которую вы оказываете нашему каналу. Миссия Немиркин – сделать знания о психологии и психическом здоровье более доступными для всех, и вы очень помогаете нам на этом пути. Так что спасибо вам. Мы ценим вас всех. Согласно определению Мэриэм Вебста, угодник – это человек, испытывающий эмоциональную потребность угождать другим, часто в ущерб своим собственным потребностям или желаниям. Нам всем нравится, когда нас любят. Но если ваше желание нравится, стоит вам ваших потребностей и благополучия, возможно, пришло время спросить себя «почему?». Как правило, угождение людям начинается в детстве. Возможно, вы выросли в зависимых отношениях между родителями и детьми, где ваше благополучие зависело от того, счастлив ли ваш родитель, или вы были миротворцем в доме. И то, и другое является большой ответственностью для ребенка и часто вызывает значительное умственное и эмоциональное напряжение. Когда вы посвящаете значительную часть себя счастью других людей, вы отказываетесь от своих собственных потребностей и своего подлинного Я. Однако вы так же важны, как и любой другой человек, и должны уделять себе столько же внимания и усилий. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы перестать угождать людям и начать ставить себя на первое место. Первое. Оцените себя. Зависимость вашей самооценки от чужого мнения может повредить вашей самооценке. Это может привести к тому, что вы станете воспринимать себя в невыгодном свете и будете подвержены приступам тревоги и депрессии. Когда ваша ценность определяется другими, вы можете потерять контроль над собой. Таким образом, обучение самооценки является мощным инструментом для того, чтобы перестать угождать людям. Найдите время, чтобы поразмышлять о себе с интересом, любопытством и уважением. Когда вы научитесь отделять то, что говорят о вас другие, от того, что думаете вы сами, вы сможете быть более уверенным в себе и получать подтверждение от самого себя. Таким образом, когда у вас есть представление о том, почему вы стремитесь угодить другим, вы можете подтвердить и удовлетворить свои собственные потребности. Таким образом, вы цените себя, свое мнение и свое существование и больше не ждете, что кто-то другой удовлетворит их за вас. Второе. Говорите «нет». Отказ может быть пугающим. Возможно, вы избегаете этого, потому что не хотите, чтобы они чувствовали себя плохо. Но отказ не всегда означает плохой исход. Иногда немного подлинности идет очень далеко. И чаще всего вы увидите, что другой человек будет более чем любезен. Если вы все еще боитесь сказать «нет», вы можете предложить компромисс. Если кто-то приглашает вас на ужин, но вы не хотите идти, предложите поужинать в другой раз или сходить на кофе. Таким образом, вы сможете быть в лучшем настроении или состоянии, чтобы встретиться с этим человеком. Номер три. Найдите время для себя. Бывают случаи, когда вы невольно соглашаетесь на что-то потому что не привыкли говорить «нет» или потому что вас поставили перед необходимостью что-то решать. Если кто-то спрашивает вас о чем-то или хочет встретиться, ничего страшного, скажите ему «Сейчас я вам перезвоню». Многие события не терпят отлагательств, поэтому в следующий раз, когда кто-то спросит вас, напомните себе, что это нормально взять время на принятие решения. Эта фраза позволит вам проверить себя или свериться со своим расписанием, чтобы сделать лучший выбор. Номер 4. Знайте, куда вы идете. Наличие четкой идеи, цели или намерения в голове поможет вам понять, чему вы говорите «да» в своей жизни. Выделите время в течение недели, чтобы оценить или переоценить свои краткосрочные и долгосрочные цели. Вы можете задать себе следующие вопросы «Где я хочу быть через пять лет?» «Что я делаю прямо сейчас, чтобы достичь этого?» Это поможет вам сузить круг дел, которые вы согласны сделать, и сказать «нет» тем вещам, которые не помогут вам приблизиться к вашим целям. Номер 5. Удалите из своей жизни токсичных людей. Существуют различные оттенки токсичности, но если говорить кратко, то токсичный человек – это тот, кто не уважает ваши ценности и границы. Они упускают или переступают свои границы, прося вас о том, что вам неприятно или что противоречит вашим ценностям, или просто ожидая, что вы сделаете для них исключение. Если у вас хватит наглости отказать им, они могут осыпать вас упреками, заставляя чувствовать себя плохо. Держитесь подальше от таких людей. Номер 6. Перестаньте извиняться. Это нормально – извиняться за что-то, когда вы совершаете ошибку или оказываетесь неправы. Но также хорошо перестать извиняться за мелочи и вещи, которые вы не можете контролировать. Если вы не готовы сделать заказ к приходу официанта или уронили карандаш на пол, вам не нужно извиняться перед другими. Когда вы извиняетесь в таких ситуациях, вы тем самым лишаете силы свой выбор и решение постоять за себя. Вместо этого найдите время и сделайте паузу, прежде чем извиниться. Прежде чем извиниться, остановитесь и спросите себя, действительно ли я сделал что-то не так. Потратив время на критические размышления, вы сможете убедиться, что не слишком подрываете себя. Желание быть полезным и не доставлять неудобств другим – это дар. Но помните, что вы не обязаны подчиняться требованиям других людей. Вместо того, чтобы извиняться, например, если вы опаздываете на встречу с друзьями, поблагодарите их за то, что они были так терпеливы и ждали вас. Перестаньте искать свою ценность у других и научитесь жить без чужих ожиданий. Как вы относитесь к угодничеству людей и какие методы вы используете, чтобы уменьшить его? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Мы будем рады, если вы поделитесь друг с другом своим опытом и стратегиями. Спасибо, что посмотрели это видео, и если оно вам понравилось, пожалуйста, оставьте нам лайк и подпишитесь, чтобы получать больше подобных материалов. Большое супер спасибо и до встречи в следующем видео.